Так, всем привет. Сегодня буду я рассказывать о костюме Sargan Stalker ямамота Камуфляжный 7-миллиметровый костюм. Соответственно, я прям Yamot японский мягкий. вот Расскажу, значит, про его, так сказать, достоинство. Как ухаживать за костюмом, как его хранить и как вообще выбирать костюм себе, то есть новички могут прислушаться, я расскажу как это делать. Значит, костюм выбирать надо только его мерить в магазине, то есть нужно ехать, в магазине должна быть примерочная, там с будете его одевать. И продавец поможет вам подобрать размер какой вам нужен то есть заказать вам в интернет-магазине примерно какой-то там размер подобрать навряд ли у вас это получится в худшем случае вы его купите и будете потом испытывать дискомфорт при плавании где-то что-то будет натирать тянуть мешать это все неудобно ну нырять под водой согласитесь надо чтобы вас ничего не отвлекало от вот. Значит, сталкер Ямамото, саргановский костюм, как вы наметили, он камуфляжный. Вот. Для чего как бы, это сделано камуфляж? Камуфляж очень удобен для того, чтобы как бы, вас рыба не замечала. То чтобы вы сливались с местной растительностью, скажем так, зеленью. Но это работает только лишь в местах, где есть свет и прозрачность. То есть, если вода прозрачная и светит солнышко, вас видно, в черном костюме вы будете как бы как пятно. А это вы будете сливаться с растительностью. Но погружаясь на глубину, где уже начинает свет утихать так сказать и поглощаться больше будете погружаться больше в темноту так вот, в ночь скажем так потому что где вода не слишком сильно прозрачна там, допустим в видимости метр два три вот, на 10 метрах уже там темнота ночь и никто не увидит что у вас камуфляж там и черный костюм так что имейте в виду, в принципе для глубоководной охоты можно и без камуфляжа обойтись начнем значит со штанов на штанах вот здесь вот защитная такая ткань что есть чтобы не протирались коленки иногда можно потому что цепляться коленное обно об коряги от ветки от чего то там железный мусор какой-то на дне там может быть металлический вот штаны 7 мм Неопрен очень мягкий, комфортно нырять можно где-то начиная градусов от 10, то есть вода 10 градусов, и до градусов 18-20 градусов. А дальше, значит, больше 20 градусов. Небезопасно, скажем так, нырять, так как тело может перегреться и быть тепловым удар. Так что очень не советую. Лучше купить костюм дополнительно для теплой воды, там пятерочку или троечку, и комфортно не нырять. Если вода ниже 10 градусов, тоже это уже дискомфорт. То есть, когда ныряете на, такие, в более глубокие места, там уже давление, костюм, соответственно, становится тоньше, ближе к телу, и вы начинаете чувствовать холодок. и будете мерзнуть. И, естественно, тут уже падает у вас задержка дыхания, когда вам полно, потому что организм начинает потреблять больше кислорода для согрева. И, то есть, ныряете вы вообще на очень маленькое время, на маленькой задержке. Так, неопрен, значит, я сказал, очень мягкий, удобный. Одеваю я в основном, ну, когда прохладно, одеваюсь дома, либо на улице с... Мыльным раствором, когда водичка теплая, я могу одеваться вообще гидроударом прямо на речке, в воде. Вот. Очень удобно тоже, то есть вода выгоняется, он прилегает конкретно к телу, и у тебя там не гуляет ни мыльного раствора, ничего. Но снимать правда, потом трудновато, аккуратненько снимать, чтобы не порвался. Так, здесь у нас, значит, никакой защиты, ничего. А, есть такой небольшой минус. Единственный, скажем так, даже минус в этом костюме, так как вам показать, если вы увидите, здесь вот надпись такая «Сарган». Вот. Она, значит, была такого блестящего, светоотражающего даже краска такая. Я ее закрасил специально, чтобы как бы не пугать рыбу, чтобы она меня не видела. Вот. Это вот единственный минус этого костюма. Дальше. Вот эту вот штучку, смешную такую очень, я сделал сам, то есть ее не было в комплекте. Это опять же я заказывал на .су называется он Гульфик. В районе что-то рублей 200-300 я за него отдал. Вот значит В комплекте шел сам бульфик, шаблончик картонный такой, то есть какую дырочку, где вырезать, и инструкции, то есть как его крепить сюда. На самом деле, я вам скажу, это очень удобная штука, так как, когда ныряешь, иногда хочется в туалет по-маленькому. Соответственно, мочиться в костюм – это не очень приятно. И потом вода все равно на под костюм моча вернее гуляет остывает ты начинаешь замерзать то есть это как было очень неудобно это вот такой выход из положения скажем так здесь на конце гульфика прошита такой клапан то есть давление воздавлю как бы не попадает вода но все это вранье конечно когда я зашел вот так вот в воду у меня сразу попала вода я как вышел из-за вот ситуации, начал вот такого скручивать. Так, скручиваем. И все. Одеваешь куртку и здесь хвостом застегиваешь, и он держится, вода не попадает. Значит, как я его крепил. На самих штанах вырезал дырочку, не знаю, где-то миллиметров 20 диаметр, Промазал клеем, выложил сверху вот этот вот кружочек, обмазал сверху, Внутри, значит, что я сделал? сейчас покажу, его сделал. Потому что обойтись, если только такой клейкой, то он у вас все равно будет протекать. Так, вот он, отверстие, как я сделал. То есть здесь были гулы края неопрена от костюма, от штанов. Я промазывал вот так вот клеем, гульфик вытащил вот сюда то есть он края вот здесь вот тоже скорее все герметично и после этого уже ничего не протекает то есть, когда вы захотите сходить в туалет когда вы находите где-то на вас костюм можно спокойно отстегнуть хвост во время <coughs> и помочиться именно в речку а не в костюм это можно сделать прямо даже на поверхности воды и тут же закручиваете его, застегиваете хвост, вот этот, который на куртке. Бабрин хвост, я имею в виду, такая штука куртки застегивается вот так, он называется бабрин хвост. Так, в принципе костюм я доволен, ныряю в нем уже третий год или четвертый даже. То есть очень комфортно нырять мне нравится еще хочу кое-что рассказать не вздумайте отрезать лямки как говорят там не знаю для чего вообще подводный ход для этого. это делаю, чтобы там лямки не закручивались и что. но я думаю не стоит это делать потому что когда одеваешь куртку это все дело будет скатываться вниз потом поправлять это очень неудобно так, про штамм я вам рассказал немножко стороны куртка так на куртке че у нас у нас на куртке специальная такая вот резина накладка с жесткой тканью для заряжания ружья скажу сразу я не пользовался ни разу этим ну как мне кажется, это сделано для арбалетов, в основном, чтобы, то есть приклад убирать сюда и резинки вот так тянуть, заряжать ружье. Дальше идет защита на плутке на локтях. Вот, значит грудь. Потом очень Сарганов постарались, молодцы. Прям инженерная идея такая классная. Это вот крепеж ножа. Значит, тут такие петельки были специальные, вот, пришитые уже. То есть вы берете просто какую-то веревочку капроновую, продеваете через эти петли и привязываете его сюда. Считаю такой крепеж ножа самым удобным, быстродоступным. В чрезвычайных ситуациях под водой. Такой вот ножик я, кстати, довольно-таки дешевый рыболовный купил. В магазине 150 рублей. Очень удобный. Острый. Вот такой вот Раз. Все. Специально затащил. То есть я его не пользуюсь. Ничего специально у меня лежит. Тут для сеток. То есть если я зацеплю за сетку, за какую-то веревку, плетенку, леску и так далее. Вот. Так. Что я, значит, еще с вами сделал? А. аптерация была слишком длинная. Значит, одевал перчатку, она прям налезала на перчатку. То есть двойной аптерации какая-то. Ну, не очень удобно, я укротил. Отрезала где-то сантиметр три, наверное. То же самое я сделал на штанах. То есть нижняя абтерация у ноги тоже отрезал. Здесь это аккуратненько. Так, еще один момент. Когда отрезаете аптерацию, старайтесь тут шов боковой на аптюрации. Соответственно, когда вы отрезали, он потом может расползтись. Но вот тут идет прошивка с органовских костюмов такая. Я прям с краю прошивки отрезанных чтобы потом не раскрылось, не разошлось ничего. Так, что еще? Единственный еще один минус небольшой есть. Это на аптюрации тушонов здесь вот. начала почему-то нелон начну отклеивать потихонечку Но я его подклеивал время от времени mm -hmm. все нормально mm -hmm. так ну в принципе про описание значит все рассказал начнем теперь рассказывать про уход значит как ухаживаем на нем звать нарели приезжайте к Домой. Соответственно, внутри здесь вот на резине скапливается вот этот вот раствор мыльный. Вы его выворачиваете в ванной, хорошенько полоскаете лейки в душе, температуру комнатной примерно, чтобы смыть весь мыльный раствор отсюда смыть с резины. Если вы его не смоете и положите сушить так или повесить, лучше, кстати, вешать то он у вас, в конце концов, там через пару недель, через месяц склеится так, что вы его не раздерете. Вернее, его раздерете, но просто порвется неопренно, и это выкидывать можно. Кстати говоря, подсказка, совет такой. Если у вас все-таки он начал склеиваться, но не сильно, можно попробовать положить в ванну отмокаться на двое суток где-то. Он может отмокнуть и отликнуть, и будет все нормально. Ни в коем случае сразу не разрывайте. У меня был такой косяк, конечно, я не знал, но потом интернет мне в этом помог. Сейчас покажу, в чем это выражается. Здесь у меня на актюрации, значит, склеился. И я начал потихонечку отклеивать аккуратно, но все равно неопредно немножко разорвался. Ну, верхний слой слез. Вот. Ну, это вот в некоторых местах незначительных не сильно. Так, поняли, да? Значит, выворачиваем наружу, промываем хорошенько леечкой, полоскаем штаны и куртку. И вешаем, значит, куртку вешать на вешалку там, в гаража, в сарае. Должно место быть более-менее сухим и теплым без солнышка кстати меня прям очень боится солнца никогда костюм не оставляйте сушить на солнце вот вешайте вывернутый костюм и резину пускай просыхает как только она полностью просохла выворачиваете обратно и высыхает значит не верхнюю часть костюма и все и потом значит вы вешаете сухое место в теплое без солнышка оно у вас там может храниться до следующего сезона. Вот, в принципе, все. Если у вас остались вопросы, излагать можно вопросы внизу, в комментариях. Понравилось видео, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал, и компания Google будет уведомляться о новых роликах. Все, всего доброго, пока.